Сегодня, 20 июня 2018 года, Дан Ольга закончила программу, которая называется «Целостность и честность». Давайте ее поздравим! Поздравляю, Олечка. Будь здорова, применяй, так сказать. Вот твой сертификат, давай. Спасибо. Вау, классно, Чем хочешь поделиться? Что произошло? Я стала проще смотреть на окружающий мир, видеть ложь, различать лицемерие, оправдание. Ну и сама стала проще относиться ко всему, то есть где-то сказать, что да, я была не права, признать свою вину, исправить ошибку и пойти дальше. Круто, круто. В да. работе, в жизни что-то еще поменялось? В работе. Ну? С новой должности, надеюсь, я буду все... У тебя повышение по должности, ну Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Применяй, Олечка, будь счастлива и получай радость и удовольствие от того, что ты делаешь. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, присаживайся.